Хорошо, очень быстро собирается. <смех> Ёшкин кошкин, ну ни хрена себе! Иди ты нахрен! Всем привет, с вами Соки, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем с вами встречаться с новым обновлением февраля 2023 года они нам представляют очень много всяких изменений, усложнений и даже нового призрака с новой картой. Значит, добавилась новая карта, почему здесь написано новый уровень, дом на болотах. Новый призрак, Китизакс ОНА. Добавлен модификатор высший ранг. Сейчас посмотрим и прочитаем. Новый предмет, шприц адреналин, позволяет быстро бегать, что поможет вам при смертоносной охоте. Переработаны звуки в игре. Игра становится, Игра становится сложнее, а механика глубже, поэтому общие награды за прохождение увеличиваются. Подробнее про новые игровые механики можно посмотреть в ролике на странице Steam и прочесть, как играть в планшете и меню игры. И я вам прикреплю ссылочку к этому ролику на полную статью. Вы можете прочитать ее на английском, хотя будет написано все равно то же самое. И посмотрите видео тогда. Давайте тогда приступать и посмотрим. Вот, у нас сбор октоплазмы берем. здравомыслие, пентаграмма и высокий ранг. Этот модификатор позволяет получить призраков только 2-го и 3 ранга. Если у вас нет 10 или 20 уровня, вы не сможете получать соответствующих призраков и выбрать, где делиться из доступных вам. Оцените самый высокий среди уровней игроков. Хорошо. Ну, у меня, в принципе, десятый есть, поэтому двадцатого еще, к сожалению, нету. Но десятый уже точно есть, поэтому мы поставим высокий ранг. Идем с четырьмя модификаторами. И я очень удивлен, потому что так давно не играл в эту игру, и так много обновлений нам занесли. И вот карта, кстати. Но я думаю, мы будем нам карту использовать. Это заброшенный дом. В нем мы безопаснее будем себя чувствовать и лучше. Приятного просмотра. Вот мы заполнились, давайте приступим. Берем счетчик частиц, термометр. MP сразу возьмем. И, получается, давайте возьмем радиоприемник. Может, услышим его рев или что-то на духе. Ой, по привычке. Выбросил случайно. Пятна крови. Хорошо. А, получается, что это у нас? Следы. Пятна крови. Так. Счетчик 60 Сердце у меня ударилось. Получается, это его комната. Это, лично, конечно, мое предположение. Может быть, это не так. Но пока что я предполагаю, что это... Хоть какая-то характерная Характерный Хоть какой-то характерный призрак того, что это комната. Так, 100-500 Хорошо, счетчик 60. 100-500 Пятна крови Температура вообще лютая Ой-ой-ой что это? что это такое? Ну здесь Так, это же термометр, что это? Хорошо, это термометр 45 плюс 55. Значит, это либо вампир, либо марионетка. MP у нас чит 5. это дойдет. Это у нас вампир получается, если мы точно все решили. Но 3 не доходит, а получается в... MP только 5 может быть. Хорошо, замечательно. Мы знаем, что это за призрак. Осталось теперь определить его возраст и настроение. Для этого давайте возьмем спиртическую доску, куклу и блокнот. Кстати, мне очень интересно, что это за новый призрак. Как-нибудь нужно будет еще поснимать видео. И, надеюсь, он выпадет нам когда-нибудь. Так, блокнотик. Доска. И... Уже нарисовал. Человек. Человек. Это вампир, да. Все, это 100% вампир. Поднимает. Поднимает. Спокойный. Может быть, только что он вообще не взаимодействует с доской. Да, может. Очень странно проявляется тот фактор то что нам писали что будет усложненный принцип поиска его но пока что я не вижу ничего усложненного мы материализовали призрака я очень рад этому поимка призрака так эктоплазма реагирует на инструмент святой огонь и святой огонь является нашим штукой которая защищает нас Закупим сразу три святых огня три святых раз ага можно всего один взять хорошо три свечи в доме надо будет зажечь поглотитель плазмы. Хорошо, давайте пойдемте искать эктоплазмы. Они нам сейчас очень бы пригодились бы. Так, первая эктоплазма. Ой, ой, ой что это было? Я ж выбросил. Хорошо, очень быстро собирается. Ё-моё, нифига себе! Ё-моё, как так-то он появился? Теперь что ли, походу, не показывается, что это за городы вообще. ⁇ -мо ⁇ Давайте начнем заново. Я не знаю, это было настолько неожиданно, что я офигел, честно говоря. Он же вроде спокойный, отреагировал так грубо. Вот такие вот у нас миссии. Я в прошлый раз забыл показать. Поэтому, да. Это было это было крипово. Возьмем все ровно то же самое, ничего нового. Только сказал, что легко. А все оказалось сложнее. Счетчик-частиц здесь. Это же его, его же комната. Можно так сделать? Интересно. Бросим так. MP3 получается, да? Или... Да, MP у нас 3. Это 100% <laughs> улика. Хорошо, это радует меня. Хорошо, давайте смотреть. Счетчик-частиц у нас 500-3000. А, плюс 5 и минус 5. Хорошо. Хорошо, плюс 5 и минус 5. Хорошо, это у нас может быть Монашка или Кутизаки Она, потому что есть у нас не... Хорошо, замечательно. Давайте тогда отправимся и, от... и бросим вот эти штучки всякие, чтобы у нас тоже байтились на улики. Ой, доска. Вот, куклу поднял. Хорошо, первое это у нас есть. Это... Так, спокойный. Получается, можно уже угадать, но мы самого призрака не знаем. Так, значит, значит, значит, значит, что у нас еще? Может, следы нам помогут следов он не оставляет следов получается блокнот вот сейчас все зависит от блокнота я издалека услышал что он нарисовал поэтому пойдемте быстренько проверим я не знаю как я это услышал так специализированная доска из угла в угол и череп у нас череп на блокноте у нас череп это кутисаки он Старший и спокойный, получается нам выпал первый же, нет уже не первый, это а уже вторая игра и нам выпал новый призрак, если я, если мне, ага, не, не... может хаотично, я тупой, да, да, да, да, да, вот в чем моя проблема была, я дурачок, я дурачок, значит поимка призрака, возраст времени, среднего призрака, нам нужно взять сборщик эктоплазмы, и найти эктоплазму. Это раз. Хорошо. Теперь у нас все то же самое, что в прошлой катке. Но теперь, теперь давайте возьмем с собой сразу то, что можно защитить от него, и будем максимально аккуратны. Потому что он так крипово в прошлый раз появился, что я лично обосрался. Здесь эктоплазма же. Ёшкин, кошкин, ну ни хрена себе, хрена себе, женщина! Как побежала я! -мо! подождите, у меня что, сердце нахрен не отказало, я бросил мне все всё, что было Боже мой, как это было неожиданно Боже, почему она так, ёшки Что-то произошло, она дверь запечатала Она, что это? Это новая охота Привет, женщина Что произошло? Она пропала просто Иди ты нахрен. Она опять убила. Вау, это просто... Это просто вау. Хорошо, правда, нас разработчики не обманули, чтобы сейчас гораздо сложнее. Поэтому давайте просто отключим сбор октоплазмы, потому что это невозможно. И отключим пентаграмму. Возьмем только 2 две, две, модификатора здравомыслия и высокий ранг. У меня тут два щель какие-то присоединились, не знаю, что из за щельки. Просто давайте попробуем это... Давайте просто последнюю катку попробуем. Это просто нереально. Быстренько все за спидраним. Хорошо, 500-1000. Первую улика. 2, 3. Хорошо, MP у нас 3. Минус 5, плюс 5. Просто смотреть осталось. Это не эта комната, получается, возможно? Пожалуйста, женщина. на что блокноте. Или монашка. Это... Ё-моё. Так, давайте выйдем отсюда. Реально, давайте выйдем отсюда. И просто подождем, будем слышать звуки. Да, она обратно выключила. Он ничего не делал с этими предметами. Мое предположение, что-то нет ком то Видите, видите? Он опять включил там свет. Он байтит нас, я не знаю. На, держи. Опять в это же... Мы только ушли, он выключил. Супер что-нибудь, не знаю, там... Брось куклы, я не знаю. Он ничего не делает. но ну, не может быть так, чтобы он просто не взаимодействовал ни с чем. Он как будто меня куда-то ведет, я вам отвечаю. Нет, нахрен, я же тут дурак, что ли, пойди за этим всем. Хорошо, ладно, ничем он не хочет взаимодействовать, пойдем. Иди нахрен. Давайте сюда бросим, я не знаю, я, я не понимаю. Так, подожди, Сер... Увидели? Да ну ты, фрик, я не могу. Сердце забьется? Четко, а здесь его комната. Он меня лампу только что бросил. Хать, доска и хаотично. Давайте сделаем проще. Давайте, как обычно, просто сюда закинем и будем здесь ждать. Опа, сразу же моментально увидели. Нарисал человека. Человек, значит, это монашка. Хорошо, меня это, конечно, не особо радует, но тоже неплохо. Теперь можно... Так, стоп. Он сейчас поднимает, по-моему. Стоп. Вроде поднимает. Было бы логично. Спокойная древняя монашка. Четко. Как я эту плазму брал, так он всегда мне охоту сразу бросал. Привет. Ладно. Ладно. Все бросил. Черт. Ну, давай, появились ты. Там вроде силуэт был, мне показалось. Что-то сломалось, кнопочку сломал. Что-то все ГГ, это специальная охота. Это специальная охота, которая которой все, меня не выжить просто. Привет, монашка. Так, подожди, это бежать надо, значит. Значит, здесь появится, да? Это специальная охота. Сработает, сработает? Нет, не срабатывает. Это какая-то специальная охота, которая просто нас вырубает, и нам просто без шансов остается. ж, ну, благодарю вас всех за просмотр. Всем удачи и всем пока.